Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня я проведу Таро-расклад, который будет называться «Что происходит в его жизни прямо сейчас?». Этот расклад подходит для всех, является общим, и подходят для тех пар, которые либо прекратили отношения, либо находятся на паузе, либо просто хотят узнать, что у вашего партнера на данный момент происходит в его жизни. Перед тем, вот как сейчас проведу расклад, <coughs> могу сказать, что я также провожу персональные расклады на картах Таро. Для этого вы можете обратиться ко мне по вайберу, написать или позвонить. И э, мы рассмотрим любые интересующие для вас вопросы. Звонки и сообщения принимаю и работаю с любыми странами мира. Так что, пожалуйста, пишите. Итак, задумайте вашего человека. Будем смотреть, что происходит в его жизни, какими энергиями он окружен, что его окружает. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик и оставлять свои комментарии. Итак, что же у вашего мужчины происходит прямо сейчас? Карты сами выпадают. Итак, на данный момент вашим а, человеком задуманным кто-то очень сильно недоволен. Кто-то его или упрекает, угнетает. На что он очень обижается. Здесь мужчина находится под очень сильным влиянием, нехорошим. Какими-то энергиями он от чего-то зависим. Здесь может быть алкогольная, либо наркозависимость, либо зависимость от другого человека. Возможно, здесь зависимость проявляется в том, что человек может находиться на сайтах знакомств. Либо же знакомиться с другими людьми. То есть здесь у каждого проиграется а, определенная ситуация, потому что расклад общий. А, здесь история давняя, а, то есть она тянется из прошлого. Здесь у человека а, были проблемы материального характера но на него кто-то очень сильно обижен, с кем-то он в контрах, либо на данный момент в таких натянутых отношениях находится. Думает ли этот человек от вас? Думает ли он о вас? Данный партнер, которого мы сейчас задумали, конечно, о вас думает. Думает как о любимой женщине, если это смотрят женщины, как о той, которая с ним была заботливой, бескорыстной, которая либо была его семьей, либо могла быть, но как о каком-то сокровище. Вы ему давали очень много эмоций. Почему давали? Потому что сейчас вы ему эти эмоции не даете. Может быть, вы не даете то душевного тепла, которое он хочет. А возможно, здесь многие не общаются или отношения находятся на паузе. Здесь человек, который накосячил, а потом переживает, чтобы вы не изменяли ему, чтобы никого не нашли из мужчин себе, ну, не нашли второго партнера, другого. Здесь такая ситуация, что мужчина считает, что ему гулять, изменять можно, а вы должны оставаться честной и не видно перед ним. Он бы не хотел, чтобы вы были с другим человеком, и если бы он об этом узнал, то останется с очень таким разбитым сердцем. То есть, если мужчина узнает, что у вас появился другой человек, то для него это будет как удар ниже пояса, скажем так. Мужчина сейчас в таком как никаком состоянии, разбитый, руки опускаются. Он сам себе, скажем так, разобраться не может, что его волнует прямо сейчас. Что его волнует прямо сейчас. Но здесь, смотрите, здесь такая ситуация, что вы с ним либо резко порвали, либо какой-то был очень резкий разговор который его по сей день волнует очень сильно. Было выяснение каких-то отношений. Он понимает вашу значимость его жизни и понимает глубину вашей проблемы с ним. Но по какой-то причине он не озвучивает это, считает, что это не нужно. Так, здесь мужчина либо приболел, либо же просто плохо себя чувствуют. К вам есть чувства. Но здесь, знаете, вот как-то он сказать о своих чувствах из-за своего характера это сделать не, ну, не, как бы не может и не делает, в силу как бы, того, что он, вот он такой. Такие яркие чувства и эмоции он испытывает только с вами. И он действительно осознал это, что вы для него человек который является очень значимым, который вот вы знаете здесь такая ситуация что здесь больше в этих отношениях отдаете вы чем э, что-то получаете так говорит ли он с кем-то о вас и что Говорят, говорит ли он с кем-то о вас и что да здесь однозначно мужчина о вас говорит Говорит о том, что хочет с вами примириться, приехать к вам с каким-то мужчиной. Он это обсуждает. Здесь разговор о том, что его интересует ваша жизнь. Он пытается что-то о вас узнать, но у него это очень плохо получается. Э, ему хотелось бы больше получить информацию о вас но у человека здесь это не выходит. Может быть, просто потому, что вы его либо заблокировали, либо у него нет связи с вами, либо он просто пытается как-то через ваших знакомых или вот общих людей, с которыми у вас, ну, какие-то вот были взаимосвязь, у них пытается что-то у вас узнать, но не получает ту информацию, которая бы его удовлетворила. Так, что здесь еще? что здесь еще ну дорогие мои здесь ваш партнер хочет вас вернуть он хочет начать все сначала мужчина ждет от вас первые каких-то шагов чтобы вы э, были с ним такой знаете мягкой пушистой спокойной ни в чем его не упрекали если э, кто-то, ну, знаете, здесь такая ситуация, что мужчина хочет, чтобы вы принимали его всегда таким, как он есть, независимо от того, что он сделает или что он скажет. Вот здесь всегда нужно его прощать и принимать таким, как он, какой он есть. Вот это с его точки зрения. То есть, не, чтобы не было никаких претензий вы на выносомоза и, и всего подобного. Но я вам здесь хочу сказать, что, дорогие мои, если кто-то из вас, Решил сделать мужчине первый шаг И пойти на примирение с ним первой То хорошо подумайте перед тем, как это сделать Потому что он очень большой манипулятор Это человек, который действительно знает как играть на ваших чувствах, как сделать так, чтобы вы первая к нему пришли. сейчас таким способом, если у вас нет никакого общения, то человек просто манипулирует вами, пытаясь, чтобы вы вышли на связь первая. Как вам, давайте посмотрим, как вам лучше вести себя с этим человеком. Как же вам лучше вести себя с этим человеком? Так... Как вам лучше вести себя с этим человеком? Ну, здесь однозначно пока притормозите, девочки и мальчики, кто смотрит мужчины, притормозите коней. Не принимайте никаких шагов сами дайте некоторое время мужчине чтобы он сам сделал этот первый шаг чтобы этот манипулятор не ждал от вас когда вы будете делать первых шагов когда вы сами будете идти к нему на это примирение отпустите ситуацию поживите пока для себя пусть мужчина осознает что здесь не будет так как он хочет что здесь не будет по его правилам что он захотел Ушел себя, и вы быстро пришли к нему, и у вас снова примирение. Как бы он может все чудить, косячить, а вы его в любом случае прощаете и принимаете. Живите для себя, вот, наслаждайтесь собой. А этот человек, он обязательно к вам придет. Обязательно, вы вот даже не сомневайтесь. Просто вот, ну, не делайте никаких шагов, если хотите, чтобы ваша ситуация изменилась в лучшую сторону. Итак, мои дорогие, с вами была я, Катерина Таро. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, как вам был расклад. Пока-пока!